Шалом, дорогие друзья, с вами в студии Лютаревич Дмитрий, и мы продолжаем разбирать нашу тему значение слов и имен еврейских в Писании. И сегодня мы поговорим немного о букве Бет. В прошлый раз мы закончили с вами разбирать букву Алеф и говорили, что Алеф оно символизирует Творца, символизирует Единство. И мы сказали, что именно первая заповедь начинается с буквы Алеф. Но почему же тогда бытие, и именно бытие, оно начинается с буквы Бет? Со второй буквы алфавита начинается все творение. Чтобы это лучше понять, мы разберем с вами, так же как и разбирали букву Алиф, форму написания, числовое значение, и произношение буквы Бет. И как раз числовое значение буквы Бет, оно два. Это значит и говорит о множественности это говорит о размножении это говорит о разнообразии проявления творца в мире бог он непостижим написано что божьи мысли они не наши мысли нам очень тяжело понять бога нам может быть даже можно сказать что невозможно понять его полностью потому что он настолько велик и непостижимый и вот этот вот бог вот этот вот творец он что-то сотворил и вот творение, которое он сделал, оно настолько сильно разнообразно. И оно как раз символизируется вот этой вот буквой «бет». «Бет» — это разнообразие. Оно говорит о двойственности природы мироздания. Оно говорит о проявлении Творца в этом физическом мире. Оно говорит о размножении. Потому что, когда мы говорим о слове «бытие», «бытие» на иврите звучит как «берешит». То есть, в начале, в начале всего Господь сотворил. решит Бара Элуим. Берешит, в начале. решит это еще можно сказать во главе всего. То есть, в самом начале всего, с самого первого чего-то Бог делает. Это творение. И вот творение, это как раз есть размножение, когда ничего не было, и вдруг стало что-то появляться. Это символизируется буквой «бет». Как я уже сказал, «бет» — это многообразие природы. Я хочу, чтобы мы могли прочитать с вами из книги Амоса, 5 глава. И здесь написано в 5 главе 8 стих. С 8 стиха. «Кто сотворил звезд и Арион и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь». Призывает воды морские и разливает их по лицу земли. Господь имя ему. Кто сотворил семизвездия и Орион? Есть очень много звезд на небе, которые мы даже не можем все пересчитать. Это просто невозможно. Есть очень много созвездий. Есть очень много миллиарды миллиард галактик, подобные нашей солнечной системе. Это настолько громадно все. Это говорит о великой славе Творца. Говорит, насколько он непостижим. И вот это вот все многообразие природы, оно заключается на самом деле всего лишь в одном Боге, в его полноте, в едином Творце. Это вот многообразие природы, оно показывает нам о едином Творце. Бетана символизирует вот это вот многообразие, которое Бог явил в этом мире мире очень интересно что слово элухим бог мы говорили про это в самом начале его числовое значение она 86 и если мы говорим про многообразие природы и про саму природу которую бог сотворил про все творение на иврите природа это значит Тева. но когда мы берем все вместе полностью что-то определенное мы говорим а Тева. То есть ставится определенный артикль Гей hey, перед словом. Это указывает на что-то определенное. И вот слово "атева" и слово Элохим, их числовое значение, оно одинаково, оно 86. Природа и Бог. Почему оно так происходит? Это все тоже неспроста, потому что именно в природе Господь выражает Себя. Я думаю, каждый помнит такие слова, которые написаны в послании к римлянам, что через рассмотрение природы мы можем познавать Творца. Когда мы выходим и смотрим просто на небо, мы видим вот эту вот красоту, и тогда мы понимаем, что действительно есть кто-то, кто все это создал. Именно в природе мы видим выражение самого Господа. Через природу мы можем ощущать. Не зря некоторые люди, они уезжают из города, чтобы провести время на природе, на каком-то живом месте, где есть лес, или горы, или река, или озеро, или море. И они пытаются уединиться в молитве перед Богом. И именно в таком месте получается лучше всего приблизиться к Творцу. Потому что через рассмотрение природы мы можем познавать Господа. Но слово «тева» Оно происходит от другого слова или от корня, от глагола, который звучит как этбия. Эдбия, «Эдбия» это значит поставить отпечаток, что-то отпечатать. То есть Бог, Он что-то отпечатывает. Природа это отпечатывание чего-то. Где происходит это отпечатывание? Это отпечатывание происходит в нашем мире, которое Бог сотворил. То есть Бог отпечатывает в нашем мире в котором мы живем свое существо все это происходит через природу через Теву, а тэва именно в этом мире а мир на иврите он звучит как улям который происходит от глагола э и -элим. Э Элим это значит спрятать и вот если мы берем и вот это вот все собираем вместе то получается что бог он запечатал в этом мире свое, суще, свою сущность, свое существование, и как мы можем находить его и познавать его через рассмотрение природы, которая спрятана в нашем мире. Улям, улям это мир, который происходит от слова «спрятать». То есть Бог отпечатал самого себя, свою сущность в природе, которая спрятана в этом мире, и мы должны раскрывать его. И вот именно буква Бет, я возвращаюсь опять, она символизирует вот это вот Божье разнообразие, вот эту вот двойственность природы, размножение. И если мы говорим о произношении буквы Бет, то оно произносится как БАЙТ. БАЙТ это значит дом или шатер. Все у нас, у каждого из нас есть дом, в котором мы живем. Сегодня мы не живем в шатрах, мы не живем в палатках. Когда-то Израиль жил в кущах или в палатках, можно сказать, когда они ходили по пустыне. Но слово байт, оно имеет более также глубокое значение. Потому что, например, жилище или дом ⁇ это символ семьи. Это то, где образовывается семья где муж и жена и дети живут вместе и строят свою жизнь. Это совместное созидание. Семья – это синтез, начал, когда мужчина и женщина, про которых мы совсем недавно с вами говорили, они объединяются вместе и становятся одним целым. И продолжают плодиться и размножаться. Бет это буква, которая говорит о размножении и о построении. И я думаю, каждый из вас... Помнит такие слова, которые записаны в Бытие, 2 главе, в 24 стихе, где говорится о мужчине и женщине. И говорится так, «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». Мужчина и женщина, разные, разные по характеру, разные по внешности. Ну вот они прилепляются вместе, и вот эти вот двое становятся одной. Буква Б она говорит о двух разных, ну вот они объединяются. Мы говорили, что мироздание, которое разное, но оно приводит к одному Творцу. Мужчина и женщина, которые полностью разные, ну вот они соединяются вместе. С одной стороны происходит потом размножение, и дети, и семья строятся, но из двух разных происходит что-то одно целое это также символ буквы бет очень интересно что например слово храм на иврите на русском когда мы его говорим оно не имеет также никакого значения серьезного Но на иврите оно звучит по-другому это бейт амидаш это дом святости и дом как я уже сказал должно быть бейт байт буква бет это что-то два разных, которые соединяются вместе. Что же происходит в бейт -Амикдаш? Что же происходит в храме? Что он соединяет в себе? И я думаю, здесь не нужно долго гадать. Храм, он соединяет в себе и дух, и материю. Господь говорит, если вы мне будете служить, если вы будете поклоняться мне, то я буду обитать среди вас не просто в здании но среди всего народа так когда-то господь сказал Израилю: если вы будете послушны ходить исполнять мои заповеди и делать то что я говорю я буду обитать среди народа в новом завете написано дух божий живет внутри вас потому что вы храм божий вот это вот разнообразие вдруг объединяется в чем-то одном бейт амигдаш дом вы дом божий где материя и дух сходятся в одном целом это произношение буквы бет давайте теперь мы с вами рассмотрим немного написание буквы бет очень удивительно но если вы не знаете в иврите нету больших букв все буквы в иврите они одинаковые они все маленькие или можно сказать что наоборот все большие но они все одного размера но почему-то именно Первое слово в бытие, которое говорит решит в начале, именно там буква Б, она идет большой, она идет за главной, она выделяется больше всех остальных. И это единственное место, где буква, она большая, она особенная, потому что творение произошло, потому что что-то начало новое зарождаться. И вот... Если мы посмотрим, как она пишется, вы можете увидеть это на экране. Буква Бет. Она смотрит в определенную сторону. Она смотрит справа налево. Мы знаем, что в иврите все пишется справа налево, в отличие от русского языка. И вот Бет, она смотрит в одну определенную сторону. С одной стороны она закрыта, а с другой стороны она открыта. Она показывает направление. И вот, что... Это все подразумевает. Я знаю, что многие задаются вопросом и говорят, а что же было до начала? Что же было до того, когда Бог все сотворил, когда Он сотворил нашу землю, когда Он сотворил звезды? И многие люди пытаются копаться в этом, пытаются разобраться, пытаются какими-то разными путями найти ответ на этот вопрос. И очень глубоко и далеко уходят в этом в разную мистику и иногда даже у многих просто срывает крышу извините за выражение но именно в букве б мы видим бог говорит нам не смотри на то что было до начала я тебе показываю путь вперед смотри что будет впереди смотри что можно строить смотри что я строю смотри всегда вперед не копайся не углубляйся ты все равно не поймешь что было там может быть потом когда мы встретимся с господом мы сможем хоть как-то что-то понять но пока мы здесь живем на этой земле бог просто предупреждает нас вот через эту вот букву он говорит: не ломай себе голову смотри вперед потому что то что сзади это не для тебя это сокрыто и мы читаем такие стихи из Писания, есть что-то, что сокрытое, оно у Господа, а что явно и понятно, оно для человека. Бог говорит, вот она буква Б, она смотрит вперед, размышляй над тем, что я сделал, размышляй над тем, что я тебе даю и чему я тебя учу. И размышляй над теми заповедями, которые я тебе говорю и повелениями, которые я тебе повелеваю. Вот над ними размышляй, углубляйся, изучай и думай. И не смотри на то, что было сзади до сотворения, потому что это не для тебя. Можно по-другому на это посмотреть. Мы можем увидеть в этой букве Бет, которая смотрит именно в одну сторону предназначение человека. Бог говорит, и мы говорили об этом, что Бог желает, чтобы человек был подобный Ему. Бог говорит, не останавливайся никогда в своей жизни. Всегда двигайся вперед. Это дорога, которую я тебе показываю. Двигайся вперед, основываясь, полагаясь на Господа, и ты сможешь пройти много. Ничего не удержит тебя, никакая преграда не остановит тебя, если в Боге будет твоя сила. Очень многие из людей, они притыкаются о обстоятельствах разных, которые происходят в их жизни, Иногда кто-то кого-то обидел, и многие притыкаются. Но Бог говорит, не останавливайся, двигайся вперед. Я хочу, чтобы ты мог всегда что-то строить, чтобы ты двигался. Бог говорит, как я сотворил эту землю, и было размножение, и было строительство. Двигайся вперед, не останавливайся на том, что ты уже достиг. Мы помним такие слова, когда Павел говорил, он говорил, я не смотрю назад. Я не останавливаюсь, но я распространяюсь вперед и желаю, что, может быть, я еще чего-то достигну. Вот этого хочет от нас Господь. Он хочет, чтобы мы достигали новых-новых и новых вершин, чтобы мы могли плодиться и размножаться, исполнять Его повеление и строить то, к чему Он нас предназначил. Это все, оно входит в букву Б. но здесь есть еще что-то особенное, у буквы Бет вы можете увидеть, у нее есть основание. У других букв в алфавите нет такого основания, прочного, как есть у буквы Бет. Мы видим основа, такая палка, на которой держится вся эта буква. И о чем это говорит? Это говорит о крепком и твердом основании. Кто наше основание? В Писании мы читаем Исая 28 глава. Здесь написано, что Бог положил основание. И это основание, это есть тот краеугольный камень. Я хочу зачитать просто эти стихи. исая 28 глава 16 стих. И здесь написано. «Посему так говорит Господь Бог. Вот, я полагаю в основание на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный». Верующий в Него не постыдится. В Первом Петре написаны такие же стихи, 1 Петра, 2 глава, 6 стих. Есть камень краеугольный, который Бог положил. Этот камень, это есть Ишуа, наш Мессия. И тот, кто уповает на него, он никогда не постыдится. Господь говорит, я хочу, чтобы ты двигался вперед, но чтобы ты строил на этом основании. В Первом 1 Коринфянам, 3 главе, с 10 по 15 стих, там задается вопрос и говорится о том, смотри, на чем ты строишь. Каждый из нас строит на разном. Он говорит, основание всегда одно. Основание или краеугольный камень, как платформа, которая есть у буквы Б, это Ишуа, Мессия. Он положен в основание, и все мы на нем строим. Оно основание. Но некоторые берут и строят по-разному. Кто-то строит из соломы, а кто-то строит из железа, или из золота, или из пластика. Каждый строит по-разному. Основание оно одно. Бог говорит, я хочу, чтобы твое основание оно было крепким, которое является Ишуа Мессия. И чтобы ты строил правильно свой дом. Не физический дом. А чтобы ты строил свою жизнь верно, основываясь на этом основании. Ишуа когда-то сказал притчу. Про строительство дома, что один построил на камне, а другой построил на песке. И если нет у тебя основания, на которое ты можешь положиться, если у тебя нету Ишуа, твоего Мессии, то ты бедный человек. То любая волна, любой дождь, любое разлитие, вот, оно просто смоет тебя. Может быть на первый раз ты продержишься, но придет другая волна, и она унесет тебя уповай на ишуа нашего миссию которого господь послал для каждого из нас ибо он есть краеугольный камень он есть тот на котором мы можем строить и тогда ничего не сможет удержать тебя и тогда все двери вперед тебе будут открыты но ты должен прилагаться уповая на господа потому что не мы открываем эти двери а сам господь я благодарю вас за то что вы были с нами и мы Встретимся с вами в следующий раз. Спасибо и всего доброго.